Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы обсудим IPO Airbnb и DoorDash, поговорим о результатах заседания FDA по вакцине от коронавируса, ну и обсудим пакет стимулирующих мер, который был принят по еврозоне. Но ну, а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, вопросы, которые появляются, оставляйте обязательно в комментариях. Начнем наше видео с двух громких IPO, которые были на этой неделе, это компания DoorDash Airbnb, которые стали публично доступны для того. На этой неделе, и, собственно, они набрали довольно-таки большое количество инвесторов на стадии при IPO. Соответственно, цена уже выхода на биржу была практически в два раза выше, чем первая цена, которая была доступна при IPO. Поэтому сейчас нужно тоже быть аккуратным, потому что большое количество инвесторов не зашли. Конечно, может зайти еще и больше да, со временем, но нужно к этому подходить аккуратно. А сейчас, если посмотреть на график DoorDash, понятно, что торговля прошла всего лишь один день. И мы видели, что котировки начали торговаться там после 7, 170, закрылись на 183, то есть был рост. Но в любом случае, то здесь, на мой взгляд, нужно все-таки подождать. Если вы планируете да, инвестировать в эту компанию, то здесь нужно подождать. Но, на мой взгляд, это такая некая, э, не совсем... Э, ну, то есть, если вы инвестируете в большое количество компаний, которые только начали на бирже то иметь в месячном портфеле эту компанию тоже разумно да, то есть какой-то небольшой его частью но не инвестировать там в большую часть именно в одну компанию в свою очередь, Airbnb тоже довольно-таки интересно. Если мы посмотрим тоже минутный таймфрейм, открылись на уровне там, 150, 145, затем рост до 163, затем уже на, в ходе торговли уже мы видели снижение и фактически дошли до уровня 144 доллара за одну акцию, хотя изначально заявленный диапазон был в самом начале 30-40 долларов, затем повысили из-за довольно-таки высокого спроса до 60, ну и по факту мы вышли по 140. Сейчас акция корректируется. На мой взгляд, конечно, не самое, наверное, сейчас лучшее время для Airbnb. Они сокращали сотрудников, и понятно, что выручка компании упала в связи с коронавирусом, но в ближайшие пару месяцев лично я для себя буду пристально следить за этой акции. Если будет коррекция в область 100, 90, 80, то уже по мере начала вакцинации, то есть, конечно, уже позитив будет и тогда буду искать возможность тоже этой акции добавить в свой портфель именно она тоже на долгосрок потому что бизнес интересный компания интересная она движется как раз в современных а, тенденциях и дает а, очень плохие возможности для масштабирования своего бизнеса поэтому это тоже важно иметь а, в виду ну а теперь а, давайте вернемся уже непосредственно к новостям по вакцине вчера прошло заседание FDA и 17 из 4 как раз данной комиссии проголосовали за экстренное разрешение вакцины от Pfizer с некоторыми ограничениями. Почему проголосовали 4 против? Ну, собственно, там были некоторые моменты с анализом целевой группы, то есть это диапазон там 16-17 лет, были некоторые сомнения, нужно ли им вообще, да, вот именно эта вакцина, но ну, и также для то, что не было опытов, ну, проведено как раз с точки зрения для добровольцев именно испытаний на для, например, беременных, да, потому что они не входили в свою группу, но, тем не менее, тоже большой вопрос, как им рекомендовать использовать данной вакцины, стоит ли это делать. Ну, а в целом мы уже финальный итог можем отдать сегодня, в пятницу, да, после того, как Америка начнет свой рабочий день, поэтому тоже за этим будем пристанно и обсудим уже в следующих видео, но пока мы видим то, что, собственно, рынок этого ожидал, да, никакой сильной реакции вчера мы не увидели, наоборот, индекс даже скорректировался, да, то есть была техническая коррекция, она все еще пока продолжается, но в целом, в целом, я думаю, что этот позитив, он также на рынок придет. Ну и плюс важно понимать то, что опять продолжаются разговоры по поводу нового пакета стимулирующих на США, да, администрация Трампа предоставила новый пакет помощи, да, чуть меньше одного триллиона, примут или нет, мы ну, будем ждать, хотя мы ну, сначала ждали, что примут там, за пару недель до выборов, затем сразу после выборов, ну, теперь, наверное, Трамп уже перестал бороться за пост президента, по крайней мере, в этом году, и вероятно, какие-то с этим будут. Опять же, это даст да, определенную волну роста на фондовый рынок. Ну, и также завершилась эпопея с пакетом стимулирующих мер в США. Наконец-то все 27 стран смогли договориться о том, что это нужно, и э, обозначить Размер помощи, который будет реализован в течение 2021-2027 год, собственно, камнем преткновения были две страны, это Венгрия и Польша, они были не согласны с ним это делать, но все-таки здесь должно быть большинство и с ними смогли договориться в ходе длины. Долларов, поэтому это также определенный да, позитив для, безусловно, европейского фондового рынка, это пакет стимулирующих мер, который будет помогать для восстановления как раз ситуации после коронавируса. Ну а теперь давайте посмотрим, как на все это реагируют рынки и разберем как раз основные инструменты, которые мы всегда разбираем в ходе наших видео. Начнем мы, как всегда, с пары евро-доллар, и здесь Важно отметить то, что пока пару дней назад, вот в начале недели мы видели новый ну, локальный максимум по евро, то есть выше отметки 1.2050 мы уходили, сейчас мы немного корректируем. То есть непонятно, ну, что здесь уже может сформироваться как раз волна коррекции, то есть коррекционная волна, то есть ну, по примеру того, что мы видим в июне, да, или по примеру того, что мы видели в сентябре, и уже дальше продолжение роста, то есть пока динамика на укрепление евро против американского доллара сохраняется. Но с текущего уровня, опять же, заходить а не самое разумное, то здесь я для себя тоже буду ждать коррекцию, и от уровня там 1.18, в идеале 1.17, буду также, возможности возможность докупать евро уже также именно с точки точки зрения трейдинга, да, то есть операции проводить. А по британской валюте здесь мы видим то, что пока на текущий момент также продолжается движение э, восходящее, да, то есть общая динамика восходящая сохраняется, но британская валюта корректируется. Вот как раз здесь это тоже может быть э, довольно-таки интересно, потому что сейчас падение, она ускорилось, но ну, приближающийся Brexit и, и вся неопределенность, которая есть, то есть британская валюта тоже от этого э, страдает. Соответственно, сегодня мы видим уже да, вновь продолжение резкого снижения, то есть в принципе э, динамика сохраняется восходящая, вот покупать где-то из области 1.31, 1.30, ну искать возможности возможно, заходы как раз на продолжение тренда э, имеется смысл, поэтому здесь вот я как раз к этому присмотрюсь. В идеале, конечно, если мы спустимся вдруг до 1.26, то с тех уровней тоже э, будет э, крайне интересно войти по более низкой цене, да, то есть я напомню, что трейдер ищет более низкую цену, чтобы купить и более высокую цену, чтобы а, продать. А пара американский доллар, канадский доллар продолжает а, снижение, обновили вчера новый минимум за последние несколько лет, собственно, вчера был новый, а этот минимум показан, сегодня мы немного корректируемся от минимальных значений, которые были соревнованы вчера, но пока общая динамика все так же сохраняется а, нисходящей, поэтому если у вас а, были открыты продажи там до а, пару недель, а, даже до, потому что тенденция нисходящая у нас а, все так и сохраняется сохраняется, ничего пока здесь не меняется, то имеет смысл продолжать держать. Если цена уйдет выше отметки 1.28.28, это максимальные значения, которые были сформированы как раз вчера и, ну, собственно, этой неделе вот данный диапазон, который показан в зеленой линии, то тогда уже имеет смысл а, скорректировать как раз а, свои позиции, тогда уже, <coughs> уже коррекционная волна здесь может а, начать а, развиваться. А по паре американский, доллар японская японской иен. Ну, здесь а, такой сужающийся диапазон. Мы говорили, что здесь формируется также треугольник, но пока никакого выхода здесь мы, а, собственно, не увидели. С точки зрения часового таймфрейма, да, у нас здесь есть еще одна волна коррекции, но а, вряд ли она может быть здесь какой-то продолжительный. То есть мы все-таки ждем выхода из диапазоны как раз максимальные значения которые были сформированы а, в этом месяце если брать по локальному максимуму то это уровень 104 75, да если пробиваем выше этого уровня то коррекция получит свое развитие если не до 3,66 уходим то а, движение на 103 на 102 90 здесь опять же будет а, в приоритете поэтому по доллару я здесь пока сделать не планирую тоже пока за не слежу Австралиец. Вчера новый локальный максимум, сегодня также мы открылись повышением, но сейчас цена, мы видим, что уже торгуется чуть ниже цен открытий. Практически с куча уровней как раз может начаться и формироваться коррекция. Тем более, если вот та свеча, которая у нас формируется, под ним, закроется в том виде, в котором есть, это может быть очень сильный сигнал именно начала коррекционного движения. Заходить по нему я не буду но буду ждать завершения как раз данной коррекции. По новозеландцу картина тоже несколько похожа. Чуть-чуть мы обновили на локальный максимум сегодня и вновь ушли в снижение. То есть здесь уже вновь отыгрывает американский доллар. Соответственно, опять же, здесь я буду ожидать от себя, для себя коррекцию. Диапазон снижения, опять же, в область 68-68-50. Уже буду для себя рассматривать как, как возможность входа на продолжение роста по тренду. Золото. По золоту пока сохраняется динамика нисходящего тренда, поэтому пока здесь сделки на продажу будут в приоритете. Ну, к сожалению, цена не дошла пару пунктов до моего отложенного ордера, который здесь стоял. И пока на текущий момент я его удалил, но в целом мы видим реализацию как раз нисходящего сценария. И ближайшие цели данного снижения находятся в области 1739 долларов за Тройскую улицу. То есть именно до этого уровня я бы держал позицию, если бы она, собственно, открылась по отложенному ордеру. Пока сейчас, конечно, я никаких входить не буду, и посмотрю уже, как себя цена будет вести вблизи минимальных значений, возможно, там сформируется область поддержки, от нее я попробую купить, но в целом пока общая динамика сохраняется нисходящая, поэтому сделки на продажу, конечно, остаются в приоритете. По индексам, индекс DAX продолжает корректироваться, как мы и говорили, пока мы видим невозможность индекса закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели в этом году, то есть это отметка 13 423, но в этом году я имею в виду, после коронавируса и цена уходит в новую в новую волну коррекции собственно даже с точки зрения часового таймфрейма мы видим продолжение развития формации как раз нисходящей это подтверждает уже то падение которое мы видим сейчас а по индексу снп 500 также сформировалась коррекция да то есть коррекция здесь не опять же мы там можем ожидать что она будет какой-то Продолжительно на текущий момент у локальных максимумов мы скорректировались уже на порядка 2%, да не так много, коррекция может быть от там, 5, 7, процентов и дальше уже, конечно, продолжение роста здесь более видится вероятным сценарием. Хороший уровень для входа здесь 3500, 3450, соответственно, если рынок даст коррекцию в эту сторону, то а также я для себя уже буду набирать позиции для трейдинга и буду также набирать для себя акции, которые могут проседать вместе с... Индексом. Ну, соответственно, проседание акций это следствие индекса. Ну а вот нефть радует уже непосредственно своими новыми локальными максимумами. У меня есть я, напомню, компания в а, инвестиционном портфеле нефтяная, поэтому рост котировок а, толкает также рост и а, котировки на той компании, которую я держу в виде акций. Соответственно, новый локальный максимум вчера мы обновили, уже торговались выше отметки 50, сейчас немного скорректировались, поэтому общая тенденция как раз выглядит восходящей. Нефтяной рынок, один из рынков, которые как раз пострадали от коронавируса в виде спроса, данные о вакцине, данные об открытии экономик, они безусловно позитивно влияют. Ну и также плюс договоренность ОПЕК+, которая была, то, что будут контролировать и по необходимости брать добычу в следующем году, то есть она также дает позитива на рынок. Поэтому неделя довольно-таки интересная Было много интересных событий Собственно, пока общая динамика у нас сохраняется восходящая Сейчас мы видим техническую коррекцию Коррекцию по ряду инструментов Будет ли она долгой или нет, мы не знаем Но, по крайней мере, я для себя буду использовать Возможность как раз захода на продолжение Вот данного роста, когда эти коррекции Будут завершаться Какой у меня план Ну а вам всем желаю хорошего торгового дня Не забудьте, на следующей неделе пройдет также вебинар С Александром Элдером Где мы 16 декабря обсудим как раз итоги года планы на 2021 год ну и в целом обсудим тоже текущую ситуацию послушаем мнение Александра ну а на сегодня это все, не забудьте поставить лайк если вам понравилось это видео, вопросы оставляйте как всегда в комментариях, ну а мы с вами увидимся на следующей неделе, всем спасибо и до свидания